Как начинается наш стрим, я решил, что без этого никуда блять, я, я, я, блять, я не, вижу, не люблю этот танк, пацаны, честно признаю А, я получаю шот Найс, пробитием сколько у меня тут? 325 Не, хороший танчик, безусловно Кайф, кайф на нем играть, блядь, когда ты нихера не можешь сделать Когда у тебя союзники умирают, и ты ничего просто не можешь сделать Я просто не могу ничего сделать, пацаны, я не могу не Понимаете, я сюда приезжаю, умираю, я здесь приезжаю, везде умираю И у меня союзники умирают, что самое главное я не пробиваю. Ай, боже, как, как же приятно в эту хуйню играть. Точнее, как же приятно играть на конченных танках, которые вообще ничего не могут. На КД ушел. Мне, понимаете, эм, тупой отдел баланса, тупой дел баланса. Они даже не догадались, что это, этому танку нужно давать э, дополнительный опыт именно за стрельбу из кустов. Потому что он не танкует. Они просто не играют на этих танках, поэтому они не знают, что это не неиграбельно. Но... Интересный шот. Интересный шот. Мне очень интересно. Как же это у него хватило мозгов? Кто? А, сука, спасибо, игра. Боже. А, все, они сразу запушили. Я только уехал с позиции, они сразу запушили. Я только уехал с позиции, они сразу начали пушить. Блять, пожалуйста, быстрей-ка Боже, сколько там крапаленок. Боже, как же в этом режиме душат артоводы. Ребята, второй бой подряд, они просто меня обоссали. Господи, ребята, второй бой подряд меня арта просто, блять, просто... О -о -о -о, вот так мне делает. Ну, господи, господи. Пожалуйста, порежьте дебилам на арте опыт, чтобы их не было так много. Ну, разве эти... Сука. Разве они не видят, что артоводов... Сука, по 800 в очереди. Я надеюсь, я продал К-90? Блять я его, я его не продал. Блять я его не продал. Я после этого боя его продам. Так, 0% побед. Начало хорошее. Начало, начало хорошее. Э, если сейчас не будет хотя бы одного шеврона, я продаю этот танк. Н не, не пинай, не пинай, долбоёб. Не пинай, объедь, блядь. Я, братан, я извиняюсь, конечно, сугубо, блядь, но ты можешь выбрать любую другую позицию. Ты, ты заебешь. Так, пока... Просто 500. Просто, блядь, 500! Просто 1000. Просто 1000. Просто 500. Просто 1000. Хорошая игра. Танк хороший, пацаны. Безусловно, очень хороший, качественный танк. А, я, я понял, надо уезжать отсюда, не подпирай Не подпирай же тупорылый даун Боже, блять, это невозможно не, Ребят, в это дерьмо ранговое с артой Невозможно играть Я сейчас, возможно, даже не доеду, если меня высветят Блядь, я проклинаю, я проклинаю этого человека, блядь Потому что это не человек, который создал эту машину Сука, я ее просто проклинаю, блядь я, Ребят, я просто проклинаю этого человека Блядь, я тебя проклинаю Я проклинаю, блядь, они это про... а, Они специально это делают? Они специально делают так, на арте Арта, не кидаю, умоляю. Я проклинаю, блядь, тебя! Ты слышишь? Я желаю, чтобы ты каждый день просыпался в постели с поносом. Сука! Я его продаю. Я проклинаю этот танк. Я проклинаю его создателя. Я проклинаю дел баланса. Я желаю, чтобы каждый день, когда они садились за свои компьютеры, блядь, то баланса машину, чтобы он просто, блин, чтобы у него срывало нищий, чтобы он обсирался. Потому что это дерьмо, это именно то, чем они кормят игроков. а господи! За что? Спасибо, хуесос. Надеюсь, у тебя хер отпадет, блядь. Ой, ебанько, блядь. Толкнувший меня. Я в аху, пацаны, я не знаю, что делать. Вы понимаете, что я нихуя тут не могу, блядь, сделать, сука? Короче, на похуй. Надо ехать. Да Блядь, опять... Сука, нахуя вы эти танки, блядь! Саша, я тебя прошу, не заказывай больше эту хуйню. Саша, я тебя умоляю. Сука, не заказывай больше эту хуйню. Э, это победа, я ничего не стрелял, потому что я играю на куски ебаного говна, понимаете, блядь? У меня нет ни одной нахуй позиции, блядь. У меня нет брони, у меня нет динамики, блядь. У меня нихуя, блядь, нету, сука, меня ебут ББшками в лоб, блядь! Я продаю, Фочбэ. Я продаю ФУЧБ Победа Ноль, ноль Знаете сколько шевронов В очке у ёбаной, блять, проститутки столько же Ноль, ребят Ноль, ноль шевронов за две победы Это был бы легчайший шеврон, если бы у меня был просто любой другой танк Любой, блять, другой танк я бы накидал до хуище Спасибо, Саш, блять Саш, большое тебе спасибо нахуй Красиво делаешь Тут Ты, блять, сука, подлезаешь нахуй У ёбок, блять Боже, какие вы пидорасы Блять, какие вы конченые хуесосы Боже, какой же это, боже Ты пидорас, сука, у тебя 60% побед Как ты так играешь? Там справа танк, но я уже не успею Не среагировал это, ой, господи, это, это, понимаете, это было бы два шеврона, если бы я сейчас высрал. Э, ну, если у меня союзники не слились. Господи, это просто пиздец. блядь. Я хочу, понимаете, ребят, что я хочу сделать? Я хочу сейчас открыть статистику этого тупого. Э, бесп... Ребят, только от Бесплатный Бесплатные статистики для самых тупорылых долбоебов, которые не умеют свой танк контролить. Я хочу открыть статистику этого долбоеба на поляке, которому бабаха дала фугасом в борт полторы. Открываем. А, Где-то хуесосина. Вот это хуйня. Она же единственная, да? Да, смотрим А, не оно... Нет! Все, я думал, там 60%. Вопросов нет! Вопросов нет, дружочек! Блядь. Вопросов нет. Ты привык по жизни. засовывать себе члены в жопу, мужские половые органы. Красава, братан, продолжай дальше. Саша, хороший танк. Уже готовлю стрелять дуплетами. Братан, дуплетами стреляю каждый бой. Классная так, классная так. Саша, спасибо за танки. Я блять уже готовлю стрелять э, дуплетами. Пиздец. Блять, как они выстрелили такой кусок? Саша, блять, это охуенный танк для дуплетов, ты знаешь? И как же я люблю стрелять на СТ2 дуплетами. Все, ладно, я откатываюсь а -а -а. БЛЯТЬ Да, я сейчас буду дуплеты на нем стрелять Ссылка, ебаный бурундук Блять, я не могу с 300 метров в танк попасть Вы насколько этот конченый кусок дерьма, блять Какие пизду тебе дуплеты нужны еще? Дуплеты он хочет Зритель хочет дуплеты э, Сашенька, проверяй, сейчас будет выстрел дуплетом Пизду твой дуплет, блять, Сашенька Танк слишком хорош для этого, безусловно да, мне Саша говорит, дуплетом Я хочу, чтобы ты сыграл на 102 дуплетом, блядь Сука, какая же это ебаная конченая машина Сука, она не попадает, она не пробивает Она хуи сосет в рот Ну, ой, ой, блядь нет, не. Пов... Нет, ребят, не повезет. Я тебе говорю, ребят, эта игра вот такая, блядь. Точнее, это такая ебаная, кар... блядь, как можно, как можно, сука, какой, какой жопы, блядь, нужно думать, чтобы в ранговые добавить, блядь, утёс, одну из самых конченных карт игры, которую даже киберспортсмены ненавидели, блядь, это минус шеврон, блядь. Я, Саша, я тебя просто нахуй ненавижу, блядь. Да похуй, поехали, блядь. Да ты заебёшь, блядь. Ой, блядь, пацаны, не убивайте. Блять, какие гандоны, блять. Какие гандоны, сука. Поставили утес. На эту... Точно. Ребят, вы знаете, что сейчас будет, если приедет Е3. Мне пизда. Нихуя тебя. Я не танкану ну его. Сейчас Саша, тебе, удачи тебе. Большое спасибо, нахуй. Затопь 5 хеви. Кайф. А мне похуй. Мне похуй, блять. Мне похуй, пидорасы, на вашу рту! Конченые сыны блядей ебаны! Мне похуй на вашу арту хуесосы ебучие, блядь. Картоделы высрали, блядь, ебаную говнокарту, мне поебать на вашу рту. Поняли нахуй? Поняли, суки ебучие? Похуй, блядь. Я вот так умею, блядь, прыгать. Мне похуй на вашу рту, пидорасы выебанные, блядь, в рот, сука. Просто похуй. Мне похуй, блять, на ваши ебучие танки, блять И этим можно наслаждаться Убей меня, пожалуйста, я не хочу в это играть Убей меня, блядь, сука, убей меня Я не хочу играть на этом куске дерьма, блять Арта, убей меня, умоляю, блядь. Спасибо большое Я не хочу играть на этом ебаном куске говна Спасибо, что убил меня Сука, боже, как они высирают этот кусок дерьма Как они делают настолько уебищные И конченые, блять, танки У меня просто жопа горит У меня просто Настолько горит жопа, блять, что я просто забываю, что мне нужно выехать в ранговый бой, блядь. Все хорошо. Да, дурка уже выехала. А вы поиграйте в этот говнорежим ебаный, блять. Пацаны, пару часов. По... Не, пацаны, поиграйте в говнорежим в этот ебаный. Хотя, конечно, тут Саня од... Сане отдельное спасибо. Спасибо, Сашенька, блядь. Сашенька радует охуеть, как меня. Не, не дают. Боже, блядь! Отдел баланса! Сука, я вас, сука, ненавижу, блядь! Ну чё, блядь? вдыхаем мы? А вроде нет. Ну чё, блядь? Танк танкует, да? Блядь! Блядь! Извините. Кто? Блядь, это победа, и у меня опять ноль шевронов, пацаны. Сука! Вы, блядь, издеваетесь, нахуй! Ебаный кусок дерьма, это ты этот клиент делал, да? Ты, тупая пидорасина, сделал клиент, сука, который у меня скрошился, блядь, сука, уёбище!